Слышим Тесла, покупаем ТЛСА. Инвесторы в прошлом летом да, было, был э, сплит. Это когда цена акций вырастает, выросла Тесла. И э, у инвесторов не хватает на одну акцию, там, 2000 долларов. Делят 1 к пяти, акция становится сплит. Акции становятся в, 4 раз больше, ой, в 5 раз больше, ну и, соответственно, цена становится 400 долларов, а не 2000. И на этом фоне уже у инвесторов, у которых в кармане 400, это у нас есть какие-то ограничения, входные барьеры. В Америке можно открыть счет, Робин Гуд, который никаких комиссий и так далее, там да, и все реддиты, там все и воюют. И 400 долларов человек уже на кармане завалялось, и он уже может купить Тесла себе позволить. Ничего не изменилось в компании, просто больше стало акций кратно, и в это же число меньше стоит. Инвесторы покупают. Это ж круто, уже можем, можем купить. И они покупают акции Тесла, Но покупают так, что даже тикер нормальный вести не могут. Не, вот я сейчас привел вам не Тесла, а компанию TLSA. Вот видите, не Тесла, а чего-то нам, Танзания, чего-то. Она растет в цене. Это биржевые сводки, котировки вам показывают. То есть, чтобы вы понимали, что вы на рынке. Видите, и вот купив что-то в портфель, вот такие вот чудеса творятся там рядом с вами. Скорее профессионалы на этом могут заработать, скорее начинающие оказываются вот там или те, кто вот чего-то там суетнутся.